хотел бы рассказать про нашу группу вконтакте в котором разыгрываем много танков и золота а также проводим конкурс разведчика, дамаггера небольшой мини конкурс, а также конкурс танковик а также гайды, стримы и новости ссылка под видео и всем привет сегодня мы с нашим помощником открываем вот такую коробочку от компании сухпай под брендом World of Tanks они мне ее прислали бесплатно в качестве извинения за вот это вот видео кстати, эту коробочку может получить каждый из вас, это сделать очень легко, и я расскажу это именно в этом видео. Вот. В чем был смысл? Я снял видео, в котором я вскрывал сухарики и в которых должны были быть магниты. В каких-то пачках лежали магниты, в каких-то пачках не лежали магниты. Вот. Это, это видео увидела компания Сухпай и в качестве извинений прислала мне вот такую вот коробку. И в объяснении... Они написали мне, почему так произошло. И я эту информацию, соответственно, доношу вам. Так, мы откроем. Все дело в том, что, как они мне сказали, они уже отошли, кстати, от магнитов, потому что магниты были не в каждой пачке по техническим причинам. В пачку насыпали сухарики, туда поступало масло, и через эту же трубу с маслом попадал магнит. И эти магниты, соответственно, прилипали, ну это логично. Вот. И поэтому в какой-то пачке были магниты, в какой-то пачке были даже два или три магнита. Вот как-то так оно получилось. Вот И в чем смысл? Я снял видео, показал, ну они это увидели, мне прислали коробку. И если вы какой-нибудь из пачек, на которой будет написано подарок внутри, откроете ее, и там не будет магнита, а он там должен быть, то вы снимаете это на видео, именно процесс скрывания, что там нету ничего, и по ссылочке по данному видео списывайтесь в группе ВКонтакте, у них есть контакт, группа ВКонтакте. Вот. Списывайтесь с ними, отправляйте им ссылочку на своё видео и они вам презентуют бесплатно коробочку всяких вкусняшек. Вот я свою коробку получил. Помимо всего прочего, они отошли от магнитов, но решили оставить всякие бонусы. А именно бонус-коды, которые находятся теперь в каждой патче. Мне сказали, что если там не будет бонус-кода, но ну это просто шанс на миллион. С магнитами не отказались, потому что, ну, вы сами понимаете, не в каждой было. Вот, мне прислали коробку. Так, я смотрю, тут у нас пихарики, гренки. А, вот и такая оригинальная пачка чипсы. А, вот, как вы видите, написан бонус-код. Потому что в каждой пачке есть бонус-код. И, судя по упаковке, здесь вот нарисовано, здесь можно получить золото, денипрема, до года включительно, а также танк восьмого уровня ТПС 4 первый образец. А сегодня я просто это буду все вскрывать, буду показывать. А коды мы ведем в отдельном видео, ну, чтобы, как говорится, не затягивать это видео. Так, давайте мы сначала... Кстати, я не знаю, как выглядит бомж-код, судя по картинке. По картинке. Кстати, интересно, вот даже штрих код Вот, судя по картинке, так, найти промокод в пачке, зарегистрировать его на специальном сайте и получайте призы. Ну, в принципе, логично, все просто. Давайте посмотрим, сколько же всего мы прислали. Еще раз напоминаю, это может получить каждый из вас. Достаточно найти в старых вариантах, где были раньше магнитики, пачку без магнита. Там написано под Ну, видео я вам оставил ссылочку. Можете пройти посмотреть, как это было. Ну, честно скажу, очень приятно, что компания слизит своей репутацией и хочет оставить приятные впечатления о тех, кто пользуется ее продукцией. Так. Кстати, блин, коробочка, даже, даже честно скажу, даже коробка просто интересная, выполнена в виде ящика деревянного, даже здесь они заморочились. Вот, и давайте посмотрим. Так, мне прислали сухарики с морской солью, со сметаном и луком. И беконом. Знаете, ну разнообразие хорошее. Знаете, вот кто-то там, я не говорю, что она там к пиву, не к пивкам таким продуктом, просто иногда хочется погрыть чего-нибудь солененького. И вот. Если я играю в танки, да, то я куплюсь я по такой же цене, как в обычном магазине себе сухарики, и тут могу получить еще плюшку. Потому что как минимум могу получить в 8 уровень просто за то, что я хотел поесть сухарики. Ладно, давайте сейчас расскажу про ассортимент, который здесь есть. Это, смотрю, вот так, гренки с чесноком, так, а вот еще гренки с чесноком. А, вот так вот, есть большая пачка гренки, есть маленькая пачка гренки, большая пачка с солями. Со вкусом копченой колбаски. Кстати, как мне прислали, где то что понимаете, есть пачки, на которых написано бонус-код внутри, а есть пачки, на которых написано просто сухпань. В пачке просто ничего нету, А в определенном количестве пачек, которые можно найти, есть написан бонус-код. Либо старый вариант, там подарок внутри. Но они уже, говорю, от этого еще раз отказались. Но еще в магазине встретить можно, потому что было произведено очень много продукции. И она востребована, как показывает практика. Вот, так что сначала читайте, что написано сверху, а потом покупайте. Ну или просто покупайте, если вам нравится. Так, поехали. Сухарики со вкусом сала с горчицей. Сухарики, сухарики. Так, поехали. Гленки со вкусом холодца. Есть. Так, и сейчас все это буду я, я пробовать. Я скажу, просто скажу свое мнение по каждому продукту. Потому что, как говорится, это видео не куплено. Мне просто досталось так же, как может достаться вам. Снимите видео, если найдете пачку без магнитика хотя там должен быть магнитика по ссылочке под данным видео отправляйте и получайте свои вкусняшки Ну, давайте начнем на чипсов делать вот из этого всего ну я больше люблю солями вот но чипсы тоже очень интересно попробовать тем более упаковочка интересная да собака ну-ка иди, вот, иди сюда иди сюда иди сюда будешь нашим главным дегустатором Ты... ну, Он конечно, не чтими главный дегустатор но иногда ему нравится погрызть чипсы все остальное. Так, давайте посмотрим, что же у нас здесь внутри. Так, о, чтобы не поломалась вот такая вот упаковочка. Ну, интересно. Пахнет хорошо. Как она пахнет? Так. Бонус, код внутри, бонус, код внутри. Так, здесь у нас, соответственно, ничего нет. А значит, где-то на пачке надо искать. Внутри должен быть бонус, код. Сейчас давайте поищем. Поищем этот бонус-код. А, все, от... оп, блин, просыпалось. Вот, отлично. сейчас я вам покажу крупным планом. А, надеюсь, свет не отсвечивает. Сейчас я приподнесу. Если вы видите, вот здесь нанесен бонус-код, который надо ввести на их сайте. Ну, в принципе, на каждой пачке есть инструкция, в которой расписано, как получить ну, кстати, помимо всего прочего, что вы можете получить, золото, Днепрема и сам танк, соответственно, могут выпасть вам расходники, там ремки, огнетушители, либо всякие бусты на, на прокачку экипажа и тому подобное. То есть здесь все рандомно. Ну, кстати, все еще видео мы это все обязательно ведем с каждой пачки. И обязательно. Я сниму видео, буду вводить каждый код, и мы посмотрим, что из этого все мне выпало. Кстати, мне прислали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, да? Математика мне не подвела. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, а, 15. Ну, допустим. Мне прислали 15 всяких куст. Давайте попробуем. Так, мы сейчас пробуем... Чипсы картофельные со вкусом бекона, бекона, бекона. Собака, ты будешь, не? Ну-ка, иди сюда, на. Будешь? Давай, будешь кушать? Давай, ты как всегда роняешь, потом с пола ешь. М -м -м. Ну, вкусно. Сожрал? На еще. Красавчик. Так, ну, ничего, кстати. Ну, лично жена мне больше всего хочет попробовать со вкусом морской соли. Я их буду вскрывать и буду проверять, есть ли там бонус-коды, как это было с магнитами. То есть магниты могли не попадаться, а бонус-коды сказали, что ну, по-любому уже должны быть. Так. Значит, я буду вскрывать, буду смотреть, и все равно же мы это все едим. Так, со вкусом соли. Ты будешь со вкусом соли? Иди сюда, на. Ну, ну, заблудился. На, ладно. Давай, только, только доедай. Ну. Вроде неплохо, но с по-моему, были вкуснее, но ну, и типа натуральнее. Так, сейчас мы... А? Ну, ладно, я буду вам открывать, наверное, может, не все почти я открою, покажу, но чтобы было все показано, кодик внутри есть, будем обязательно его вводить. Чипсы пока интересные. Кстати, если вы меня спрашиваете, где их продают, в группе ВКонтакте у компании Сурфай, которая, соответственно, все это производит, есть специальная ссылочка, и там есть ссылка на города, в которых они их подают. Города, конечно, расширяются все, но пока, пока только так. Все зависит, как я понимаю, от поставщиков, которые и заказывают. Произведено в Европе. Качественно. Да. Вот. Все зависит от того, кто их покупает. Надеюсь, относительно, что на сильно карман. в камеру. Ну, кому громко, можете сделать потише. Все, я уже буду открывать. Не хочется, она зараза открываться. Что такое? Так, давайте. Это у нас меса лук. Ну вот, мне нравится, что вот есть защитная такая, вот, чтобы тебе привозят, ну, покупаешь не кашу, а цельные чипсы. Еще будешь? Ну наверное, на, на. давай. Давай. Ты не хочешь? Доелся, что ли? Тебе мясо подавай, да? Мясо подавай, зараза. Мм, а сметану лук зачет сметана лук зачет прям кодик есть соответственно вот из всех трех чипсов мне больше понравился бекон и сметана лук ну сметану мне понравился даже больше вот кстати в прошлом видео большая проблема была именно вот с пачками были магнитики а в больших пачках не было это только маленький лайфхак. Хотите вы найти без магнита, в старых вариантах прощупывайте. Если написан бонус-код, ну тут щупать нечего, он нанесен уже соответственно на байке. Ну давайте попробуем чесночок. Кстати, все это придется съесть, чтобы оно не заскокло. Все-таки кого-то куда-то придется послать закончить. Так, ладно, давайте я открою вот так вот. Вот так. Посмотрим, где здесь нанесено. Наверное, тоже нам нужно -то не. Ну ты гораздо. А у меня же есть эти. Так, собака. Что ему честью? Технологии, технологии. Сухарики, ну сухарики уже не вытащишь. Ну давайте сделаем так, сделаем. Мы должны проверить правильно. Есть код, нет, да. Соответственно, вот он код видно, наверное, я покажу. Ну, в общем, код есть. Назвать его, конечно, не буду. Но он есть. Собака не скули. Ух ты! Слушай, вот честно скажу, первый раз вижу, чтобы в сухариках чесноком попадался чеснок. Вот. Что значит качество продукта? Реально чеснок. Не какая знаете, там, добавка вкуса, Прям натуральный чеснок. Уже не покажу офигеет. Да. Ммм. Народ. Вот. Как вы называете продажное-непродажное видео, но. Гринки прям. Мягонькие, зачетные прям. В общем. Если вам не понравятся вот эти гренки, напишите мне, я, не знаю, гозолотом, что ли, начислять, потому что вам не может это не понравиться, он прям. Я люблю салями, но чувствую с чесночком прям прям зачет зачет. Так, давайте посмотрим. Да, и вон.. Ну, ладно, я не буду раскрывать, наверное, каждую, просто проверяю, думаю вы не поверите на слово, тем более что водить все это я буду на втором видео и по количеству введенных кодов а хотя в принципе я могу там каждую пачку показать ну посмотрим так теперь солями люблю солями ну блин солями или солями хотя <сосы> ну может кто-то увидит он там вон, с этой стороны наверху диско да, <сосы> навряд ли вы увидите в камеру но код есть думаю мелкие пачки уже не буду скрывать я основные вкусы попробую Думаю, большая-маленькая пачка отличается только размером. Так, тоже, по на мнению, гренки, гренки прям вот зачетные, сухарики. Знаете, оно, главное, свежее, оно вот не пересохшее, прям. Так, сейчас у нас со вкусом сал и горчицы. Ну, скажу сразу, горчицу я не ем, горчицу я не ем, мне не нравится горчица, поэтому тут, ага, кот есть, отлично, тут все индивидуально, но... Кожа горчица, а вкусовых не буду Она хм, же подпекает. Ты тоже хочешь? Кодис курит, ну иди сюда, ты это будешь кушать, нет? Он очень избирательный, он редко есть Будешь на? Можно, можно, на. Ну конечно, урони потом. Такое ощущение, что собака мне не доверяет. Ну ладно, смотрите. Ел. Оп. нравится у нас кушать в общем про ничего не буду греть мне вот горчица не нравится но на любить, я думаю может быть зайдет так открываем гренки давайте посмотрим что у нас будет в гренках. ну пока по крайней мере все вкусно честно так тут пока я кода не вижу сейчас секунду Так, пока не вижу, я врать вам не буду, правильно, если я вижу, вот я его вижу. Вот сказали, что шанс что кода нет очень очень маленький, но здесь такая даем ее, все рассыпаем, ладно, ничего страшного. Сейчас аккуратненько это все пересыпем. Надо, надо найти, если там внутри код. Я думаю, мы его там найдем. Так, отлично. Я высыплю сюда, разорву пачку и, как говорится, доберемся до истины. Слушай, а вдруг там нету кода, мне еще одну коробку пишут, да? вам взять, взять. А, нет, нет, нет, нет, все отлично, вот он код нанесен, все есть. Немножко бардак наведем, но, а, кстати, попробовать попробовать надо. Ну, опять же, хрен... М -м. Ну, вкусно. Нет, а это вкусно. Не, это вкусно. С хреном, да. Хрен тогда делается нормально. Это нормально. Пока что я не любитель просто горчицу. Это все надо меня наверное, сегодня съесть, поэтому ну, не все а половину, поэтому я наружу начну скрывать. Вскрою маленькую. Да? Давайте вскроем маленькую. Мы же большие вскрывали, смотрели. Давайте, кстати, посмотрим маленький. Еще раз напоминаю, что ведете код на, на сайте, не на сайте Wall of Tanks, а именно на сайте Сухпай. Ну, инструкция есть, то есть проблема. Золото, танки, расходники, огнетушители и все такое прочее. Ссылочка под видео. Если чего-то не обнаружите, пишите, вам вышлю. Мне же выставили. Причем, дайте вам интересно: вы... дошло меньше, чем за неделю с Москвы ко мне на Дальний Восток. Потому что они отправили не Почту России, а отправили через службу доставки, через специальную фирму. Потому что это, во-первых, им дороже. То, что, ну, Компания, так понимаю, побыстрее доставить и так оно. Ну это многое говорит, знаете. Лично для меня это, о, кот есть, ну вот тут наверху. Для меня это, ну как бы, солнечными приятно, потому что если я на что-то не доложили, они лично написали извинились. Ну не знаю, мне такое отношение нравится. Кто бы как Михайлов, те же самого Луфтейнс, компании и так далее. Но тут о своей репутации за Молодец заботиться. Холодец с реном. Уже сухарики. Это были гренки, это сухарики. Вкусно. Ну, напоследок я открою последнюю пачку. Ну, честно, мне, мне на вкус все нравится. Вот, не знаю, как вам. Мне, мне нравится. Давайте. Что, ну на, на, на. Я так понимаю, это же Димкина собака, да? Значит, тебе нравится что? солями Держи. Можно. Собака не хрустит. Ажишка. Кот, кот. Да, сначала кот. Ну, а что не говорим? А, о, да, отлично. Кот тоже есть. что не говорите, но продукция не вкусная. Как не кривите там, продажные, не продажные, что говорите, хотите, но мне понравилось. Ну, все, кроме сала с горчицы, потому что я не люблю сала с А всем остальным похрустеть можно. Ну, кстати, упаковочка интересная. Вот. В общем, честно, мое мнение, я это могу посоветовать, потому что я это на ваших глазах попробовал. Это вкусно, мне понравилось, поэтому еще в предыдущем видео я никого не призывал. То здесь я как бы не совсем привезла, просто говорю, что это вкусно, если вы купите, собака потом поиграем. Если вы это купите, вы не пожалеете. То есть оно будет вкусно и как э, приятный бонус вы можете выиграть премы и все-все-все-все остальное. В общем тест-драйв тест это все я провел, могу сказать, что они молодцы, что ушли, что ушли от магнитов, потому что магниты были не везде, за что они, кстати, извинились и очень приятно извинились. Вот. А бонус коды, как показала практика, вот в этом всем вскрытом есть. И я эти пачки еще доскрываю. Но вдруг, вдруг я не сегодня запишу видео на вот, Надо все это съесть, оно же цыреет. Тогда будет невкусным. А оно должно приносить радость и вкус. Вот. Поэтому бонус-коды внутри есть. Это приятно, они молодцы. Вот. Как-то так. В общем, напоминаю еще раз, если вы найдете старый вариант пачки, в котором написано подарок внутри. Не найдете там магнита? Ну магнит я в прошлом видео вот в этом, там по ссылочке можете посмотреть. Вот не найдете там магнитно, снимаете видео по ссылочке в данном видео, заходите в группу ВКонтакте Супай, пишите там администрации и оставляйте свои данные и вам присылают. В общем, всем спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, если подписаны, вам зачет и ставьте лайки, думаю, оно того стоит. Пока-пока.